Я Владимир Малыш, Здравствуйте. Сегодняшняя тема – спор. Спор – оружие идиота. Каждый из нас помнит детскую присказку, которая звучит примерно так. Кто спорит, тут ничего не стоит. Но я, конечно же, немного лукавлю, потому что эта фраза звучала немного иначе. Тем не менее, каждый из нас прекрасно понимает, что спор – это в полной мере идиотизм чему бы это ни применялось, в какой бы сфере вашей жизнедеятельности, в какой бы ситуации вы не спорили с людьми, по любому из поводов, это безумие, это глупость, это проявление нищенства ума. Те люди, которые спорят о политике, о товарах, о людях друг о друге, о вкусах, о женщинах, о мужчинах, это люди, которые совершенно не понимают, что мудрость это иметь свое личное собственное мнение и не показывать его никому. Даже когда у вас спрашивают ваше мнение по тому или иному образу, по тому или иному вопросу, держите его при себе. Это ваше мнение до той поры, пока вы его не огласили. Я рекомендую воздерживаться от любого вида споров, о чем бы вы ни спорили. Это могут быть споры семейные по поводу просмотра фильма, выбора одежды, автомобиля. Чего угодно, техники, ремонта. Понимаете, что происходит во время споров? Вы проявляете некий негатив в виде желания навязать свою точку зрения вашему собеседнику. Так или иначе, вы его уколите в беседе, сами того не подозревая, иногда не замечая. Вам кажется, вы ведете абсолютно спокойный светский разговор на тему, допустим, выбора обоев. Вы спорите, с человеком, с вашей женой, с мужем, с детьми, с мастером и пытайтесь доказать, что вы правы, но тем не менее вы всегда сделаете выбор в свою сторону и спор окажется просто безумием, он будет пуст. Если вы примете точку зрения того человека, с кем вы спорили, вы вдвойне глупые, поскольку вы не настояли на своем, не воздержались от спора, и приняли точку зрения другого человека, навязанную вам в этом же споре. Как ни крути, с какой стороны не посмотри на спор, это по-настоящему глупость. Это потеря времени, потеря сил нервов. Обязательно споры всегда заканчиваются тайной, тайным или явным, недоверием друг другу. Он часто заканчивается ссорой, скандалами, руганью. Иногда драками, иногда доходит до более серьезных вещей, которые уже подпадают под уголовный кодекс. Подумайте, когда вы вступаете в спор, вы вступаете в конфликт. Это форма конфликта. Неважно, о чем думает или говорит вам человек, позвольте ему остаться при его собственном мнении. Это будет разумно, это будет очень мудро. Пока вы не открываете рот и не вступаете в спор, вы мудры, умны и терпеливы. Человек выговорится. Посмотрят, что вам либо неинтересно, либо вы молчаливо, сочувственно кивайте головой. Даже не смотря в его сторону, не переспрашивая, он потеряет интерес к беседе, и вы останетесь победителем. Он ничего вам не навязал, он ничего не доказал, поскольку вы не участвовали в споре. Вы остались при своем мнении, вы остались в хороших отношениях, но самое главное, вы завоевали уважение и доверие этого человека. Он не подозревает, что он нес агрессию по отношению к вам, пытаясь вас втянуть в свой никчемный спор. И вы удержались. Вы сохранили лицо, и отчасти даже его лицо, поскольку не разразился скандал. Вы не начали спорить и не зашли далеко. Иногда споры доходят до такого, что люди выгрекают друг, друг на друга всевозможные гадости, при этом очень сильно, а иногда навсегда ссорясь. Если же вы не вступите в этот спор, вы сохраните лицо, и очень важно, вы сохраните свои нервы, свое здоровье, свое время. Любой спор – это противодействие. Любой спор – это яд для души, для любых отношений. О чем бы вы ни спорили, любая тема с родными, с близкими, с незнакомыми, либо с вашими друзьями, всегда приводит к конфронтации. Сталкивается во время диалога два интереса. Один называет черное белым, другой наоборот. В такие моменты правых не бывает. Оба дурака. Оба становятся идиотами, поскольку кричат, спорят и пытаются доказать, абсолютно, абсолютно веря в то, что он прав. Каждый навязывает свою точку зрения, каждый пытается поднять повысить голос лишь для того, чтобы его послушали чтобы в него поверили и приняли его точку зрения. Это навязывание, это глупость, это пустой, бессмысленный спор, который, повторяюсь, всегда приводит ни к чему, а зачастую приводит к спорам и своей. Будьте благоразумны, будьте умны, мудры, терпеливы и молчаливы. Уходите, бегите от споров по любому поводу, о любой теме. Если вы видите, что человек пытается обновлять свою точку зрения, если вы видите, что человек готов уже поспорить на какую-нибудь неподходящую для вас тему, уходите. Тем самым вы проявите уважение к себе, к человеку и избежите очень серьезных последствий. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.